Привет, народ! Реалити-шоу, хотите? Как выжить в Польше за гроши? Один злотый у меня есть. Как видите, я уже не в селе, в другом городе. Угадайте, в каком. Поехали! Есть один вопрос, который задают себе неформалы разного рода, романтики, чудики, бомжи, путешественники. Вопрос такой Как выжить в современном обществе без денег? Как вы считаете? У меня есть один ответ на этот вопрос Никак Так вышло, что Полик, который работал последние дни не совсем справедливо мне рассчитал и я не получил деньги на которые надеялся и собственно их хватило только на билет в одной Поэтому сейчас я займусь полоском работы. Если вам интересно, как это делается, продолжайте смотреть. Своя задача таковы, что мне нужно найти работу именно сегодня, именно с жильем. А еще лучше найти подработку или возможность с пропитанием. Еще немного неадекватен, потому что я ехал полночи. Полночи ходил с сумкой, с рюкзаком спал всего лишь два часа в очень интересном месте. Это вообще была комичная ситуация потом расскажу в общем... Эй, привет, ребята! Ну что, в общем, я в Дыню снова Люблю я в Дыню, что-то делать Утром я снова увидел о том, как понять, как я попытаюсь найти работу за один день я был фактически уверен в том, что у меня все получится э и все было хорошо Но, как оказалось, вакансии, объявления, которые есть в интернете э совсем не соответствуют действительности э Я сделал, наверное, около 30 или, может быть, больше звонков Из них э больше, чем половина, вообще тупо не ответили те, что ответили, у них либо не было той вакансии, на которую я звонил, которым было мне интересно, либо она была, но как бы выяснялись нюансы, которые меня не устраивали. В итоге я не смог сегодня туда устроиться, где... а, К тому же, как вы помните, у меня в кармане аж один злотый. И я не знаю, возможно, это мое последнее видео, потому что я сейчас... Еду в сторону вокзала, в сторону ломбарда, чтобы м -м, сдать камеру Фурра! в ломбард. А, поэтому... Поэтому я не уверен, когда я сниму новые видео в ближайшее время. Или это будет не в ближайшее время. Короче, не так-то все просто, оказывается прозвонить, поговорить, найти что-нибудь вменяемое. Есть разнообразные вакансии, которые вообще никому не нужны. Ну, как да -да. Бы... Вот... На которые никто не хочет идти, я в том числе. Я, ну, я не, не, не представляю, как можно идти работать судовым изолировщиком там, или там, блядь, ремонтировать корабли, там, где пескоструйка и вот это вот там, где все в пыли. Даже легкий выплюнешь вообще на вторую неделю, на вообще это надо Ну то есть, как-то так угу. Дабже Но, самое главное, что я не теряю оптимизм Я не знаю, что будет дальше, честно Но, это авантюра, приключения и Я, может быть, даже скажу громко, но это жизнь Надеюсь, еще увидимся.